Они сами рушат, крабят. уничтожают первые магазины. Кто бы стал? Магазины, аптеки под охраной Полиция полиции. Специалист. Полиция стояла Диа охрана. Полиция разгоняла жителей пока Азов Они все специально делают, снимают на видео и показывают во всем мире. Смотрите, что делает Россия. Это не Россия, это сам Украина делает своим народом. Так, уничтожать город и население украина сам себе уничтожает и показывает, что это все Россия делает. Это неправда. Пусть покажут во всем Европе. Это все делает Украина. Это меня не под... Россия. Меня подняли. Я Надежда я... появилась, когда российские Пойдем войска зашли меня. сюда. Надежда появилась жить что будем жить. Зашли весь подъезд сюда, шел в этот в бомбоубежище, и люди говорят, шок нам пришли вояки конкретно, тупо, и сказали, собирайте манатки, идите нахрен отсюда. А мы говорим, а куда ж мы пойдем, сынки? А нам какая разница, мы этот дом забираем. И военные украинские засели в этом доме. Знакомый там мой сын подошел и говорит, тетя Оля, вы простите, я слышал, у вас такая вот ерунда там, мои соболезнования, у вас дочка убила, я слышал, да? да говорит, поговорили туда-сюда. Ну и разошлись. Утром подходит мать этого сына и говорит: Оля, ты знаешь у меня какая ерунда. Моего сына вчера вечером, говорит, застрелил снайпер в этот, в глаз попал. И конкретно снайпер со стороны Украины. Но это нормально, вот скажите, и за девочка, что? что Просто пацаны стояли на улице, курили. Все, блин, они вылезли с подвала, с этого бомбоубежища не прятались. Стояли два пацана курили. Одному конкретно в глаз, одному в ногу попал. Все. Я в больницу попала 2 марта, благодаря, в кавычках, отважным азовцам, которые подбили мою квартиру на пятом этаже пятиэтажного дома. Находите. Пробегает солдат, говорю, мальчики, уйдите отсюда, пожалуйста, солдаты. Здесь смотрите, все коленки. я осталась без, без ноги и вторая нога у меня собрали, чтобы только она жила. Ее еще ремонтировать надо, говорю, Уйдите, смотрите, здесь раненые, здесь дети. Они э, на нас посмотрели, говорят, нам надо остановить врага. Я говорю, так мы мы здесь живые. Они говорят, а кто вы, мусор? Спасибо, то, что вы приехали, то, что вы позаботитесь о нас, вывезите, смотрите, каких мы условиях благодаря этим защитникам. Давай, давай, давай, давай. А богатые вещи, думаю, все Готовность готовых к действию. Одна пустая, одна пустая. Водитель-наводчик, водитель-наводчик. Они прятались, как крыс. Они целенаправленно истребляли больницу. Целенаправленно. Закрывались И детьми, которые здесь находились, коллегами. Наши ребята нас вытащили, вытащили. Они, я не знаю, сколько у них сил оказалось что они несколько человек вытащили такую кучу людей с той стороны выходили из больницы с семьями ну, проведали своих больных так снайпер ни одну семью я здесь нахожусь 14 марта, у меня произошла трагедия, я похоронил маму и я тут остался с больными, всеми мы помогали, но самое страшное это было, когда пришли азовцы, они утверждали, что все хорошо не переживайте девочки их просили чтобы они ушли они сказали что мы просто посмотрим ничего не будет никаких обстрелов они начали стрелять по мирным жителям были минометные с их стороны огонь никому я зла не хочу желать но я хочу чтобы их осудили по закону как есть Папец, ситуация изменилась потому что с русскими Понятно. Понятно? Тогда не доченька, надеюсь, ты меня услышишь. Я не знаю, где ты твой дом целый в наш дом 8 попаданий азовцы у нас боев не было на восточном зайка дома практически целые, если бы у нас не азов не расстреливал наши дома танки въезжали, мы были мы убежище мужики выскакивали видели что азовские танки они просто развлекались расстреливали по улицам мезли дома выстрел хлопок в дом выстрел хлопок в дом поэтому зайка ваш дом доченька как-то так, за домами, и он целый. Единственное, распахнулось окно на кухне. Мои хорошие. Мы рады, что у нас ребята наши. У нас все хорошо. Нас кормят. Завозят товар. Все хорошо, ребята. Я вас люблю. Спасибо вам большое. Вы если зайдете на Восточный, вам все люди скажут, что с блокпостов стреляли, стояли танки, стреляли с блокпостов, прям жилые дома. Можете дальше проехать, вам все скажут это. Я собакой гуляла мира военных азовцев смотрят минивен стоит возле дома они разглядывают и говорят, ребята что вы хотели Говорит, у нас это машины поразбивали нам нужны машины и все я побежала ребята знаю этих пацанов сказали, вы сейчас машину заберут азовцы они вышли они не дали через три дня когда вот обстреливали опять по кругу попали именно в этот минивэн то бишь не вам и не нам понимаете как бы вот так Бежала из горящего дома, потеряла семью сестры, а семья дочери моей в городе, не связаться с ней никак не могу. Вот ждем, когда восстановится связи, тогда Лерочка через интернет, я не сильна в этом деле, а Лера через интернет будет искать мою дочь.